Всем привет, друзья! Сегодня у нас привезли торф. Смотрите, какая красота! Вот он говорил, 12 тонн. Короче, большой КамАЗ приехал. Как я рада! Андрей, а здесь 12 тонн-то есть? А большой, да? Здорово, вот. Потому что обычные КАМАЗы 10 тонн возят. Он, то 5, 4, вот он говорил. но ну. Так у нас здесь на весь огород хватит, Андрей. А у нас там на грядке же еще сделаем. Надо развозить. Будем чесночок сажать. По грядкам раскидаем. О, чернозем. Как я рада. Прелесть. Красота. Ой, шикарный! Вот. Сейчас мы собираемся съездить. Уже время три. Дима с Давидом пришли. Нет, съездить за грибами посмотреть. Есть нет? Должны быть. Вот. Одной женщине обещала под березовики хоть и Она переболела. Ну пенсионерка. Сейчас не может ходить. Хоть на один суп, говорит, пенси. Ладно, говорю. О, Андрей мне дырочки сделал. Перец пересадить. Так, поросунка покормили. Всех покормили. Тебе нельзя, ты еще маленькая. А? А, ну да. Сейчас бы очень большая была. Я вообще думала один, потом посмотрела две горы. Смотри, что, выбежала одна. Да, она, да, она оттуда вылазит. Кулема. Еще вылезла то Стрелка. Потом обратно как забежишь. Тащут потом как щенка. Иди к мамке. Смотри, что. Сейчас посмотрим. Стоит.. Смотри. Увидела, что мы здесь стоит. Все. Вылезет Может с той стороны закрыть, бегать, пускай. Стой, стой. А. Пускай там бегают. Ну Кстати, Бяша большое окно поставила, Андрей Светло И в том клювушке он тоже поставил окно В новом, где козы будут Короче Везде окна Чтоб темно не было Ой, да, вы Снесли сегодня 10, да, яичек Молодцы, каждый день, да, да Мы разговариваем, собрание у нас Петька у меня вообще молодец. Прямо он у меня умница. Тут -ту вот, -ту. Да, девочки? Вы красавицы мои. Да, да, да, да. Вон головы уже. Почти у всех красные. Но вот это не несется. Еще нету даже гребешка. Это белое тоже не несется. Гребешка нету красного. Вот и это пестрая тоже не несется. Еще розовый гребешок только начинает. А вот это уже все. Вот эти девочки мои нестись начали. Да. Что пять, наверное, еще не несутся. Ну, каждый день по 10 яичек выходит у нас. Ой, ведро надо ползнуть, ведро грязное. Потом вечером, мам, вечером. А? Да, да. Все, поехали. А, вот еще закрыть надо ну, вот здесь. Ну что вы за мной бегаете-то, а? На, на, дам, дам. А то побегут за нами в лес. Вот вам. Пока. Пускай клюет. Жительно. Вс. Отстоятся. Тут по лесу, нифига внутри леса нет. Я говорю, пошли на поле наше. На поле наше пойдем. Андрей за пятом, за опятами говорит Я говорю, в твой лес большой не хочу за опятами. Тем более сейчас быстро потемнеет. Поле здесь рядом. Ладно, прогулялись, душу отвела. Опять на пару дней Она на масляты маслята есть Там даже подберезовик есть Планушки, что-то я не очень Они горчивые, Торчат Так что что попадется, друзья Что попадется Солнце прям глаза стоит наш. По ведру взяли ведь. Как деловые. Андрей поменьше, я побольше. Порыскали, побегали, нет ни одного грибочка. Не знаю, сегодня сильный заморозок был. что даже не видно даже. Поля. Все заросли А ведь раньше сажали здесь На этих полях и пшеница Все росли Помню, ребенком ходила Выше меня Все росли. Даже грустно становится Смотрите. Я говорю, только не отпускай меня! Взял, отпустил. Ее шай, говорит. Рябы мы чуть-чуть собрали, там срезов полно, да и 2-3 дня дождя не было, сохнут, Неплохо видно, но я нашла себе большую корзину, видите, это я забрала, пригодится, сейчас смотреть, кажется, опять тащит всякую ерунду. Большая корзина. Вот эту бы корзину собрать бы белых Грибов вообще классно было бы, да? Ну что я? А? Тут мухоморки есть. Все, нету. Абсолютно нету ни в чем. Посмотрим, а вот я пошли. Ну и сегодня все привели в новое место наших козочек. Стрелка вон лежит. Андрей сено подкинул. Кушайте, кушайте. Зерна дала. Ячмей. Они любят. Андрей сделал здесь у нас светло, окно. Потом сетку сюда сделаешь, да, еще, Андрей? А? Сетку потом сюда сделаешь? А? Да. Там Там стоит, наверное, все нужно. Тут прогонишь надо, смотрите, дырки. Прокинешь. Гена да. привезет, что да. вот здесь светло, им хорошо, мягко. Потом гусей сюда, с зимой. А за пытка лежат. Летан Да? Здесь хорошо им места много. И нестись ей будет сухо. А тут перетаскиваем обычные поросом куда. А здесь зашибись для них. И мешать не будут курам. Если так привыкнуть, где не пугаю и сами сюда бежать. Почувствует, что здесь хорошо им для пота. Коза туда. да? Козел пускай в своем месте живет. Не надо мне сюда. Он Все переломает здесь нафиг. Здесь места-то мало для него. У нас там хорошо, он такое окно сделал, офигенно. Ерунду. Курочкам повесишь туда. А ведро. Нет. Надо как не надо. Все, с Богом оставайтесь, все девочки. Забыла сказать, я всегда говорю. Ну, все, друзья, все замерзло, можно убирать здесь. Как раз тортами кидать, и все. Все, все отработало свое. Ну, здесь все замерзли. Перчики уберу. Отроснуть, а отроснуть. Все соберу. Не красните а вообще соберу их. Все отработала. Ладно, я перед заморозком вчера собрала все хоть. Помидоры тоже самое. Вот этот горстый перец у меня живой. Слава Богу. Все, здесь тоже отработала. Ну и все. Субтитры создавал DimaTorzok Смотрите, какой чертенок подходит к нам. Сколь грязный. такой лентяй стал вообще не хочет сидеть. Я зерно положила, идея. Он же обленился на улицу выходить.